Что нужно сделать, чтобы стать дизайнером интерьера домов? Получить подходящее образование и иметь врожденное чувство стиля. А что нужно сделать, чтобы стать успешным дизайнером интерьера домов? Очевидно, реализовать как можно больше проектов, а значит, находить все больше новых клиентов. Вы спросите, зачем он вам? Чтобы экономить драгоценное время, сколько часов в день вы тратите на встречи с клиентами, звонки, презентацию своих идей. Все это видео будет делать за вас. Оно привлекает клиентов на ваш сайт и в вашу компанию. Оно делает из случайного зрителя заказчика ваших услуг. С помощью видео дизайнер интерьера загородного дома может ярко презентовать свои проекты и визуализировать портфолио. Видео добавит доверие к вам, как профессионалу. В ролике вы сможете убедительно ответить на частые вопросы своих клиентов. Какие интересные проекты вы предлагаете, на чем специализируетесь, почему стоит заказать дизайн-проект интерьера дома именно у вас, какие скидки и бонусы вы готовы предложить клиенту и многие другие. Что вы получаете, заказав видео у нас? Качественный ролик о вашем бизнесе, его раскрутку и продвижение по популярным целевым каналам YouTube, Facebook Instagram. Прежде чем снимать видео, мы изучим аудиторию ваших клиентов, их потребности и желания. А значит, создадим видео, которое попадет точно в цель. Сегодня, благодаря низкой конкуренции, такая реклама будет стоить в 5-10 раз меньше кликов в Яндекс Директ. К тому же, первый этап нашего сотрудничества — написание сценария — мы сделаем бесплатно. Оставляйте за. Заявки. Пишите, звоните и подписывайтесь на наш канал «Видео для бизнеса».